здравствуйте друзья сегодня мы напишем пейзаж с церковью с отражением с роскошным небом и если мы до сих пор набирали с вами краску первую закладку краски делали на холст достаточно мощную распределяли мастихином чтобы убедиться в том что у нас достаточно вещества но это были больше как бы вот такие разовые сеансы а сегодня мы попробуем вот эту акварельность неба решить тряпкой, то, как мы еще с вами не делали ни разу. Вот. Итак, я думаю, оператор нам уже показал картину. Ну, фотоматериал. Работаем мы с вами с фотоматериала теперь. Итак, взял жидкость, взял белило, взял большую строительную кисть. Ну или если у вас благородные кисти, можете благородную, но большую особенно если флейц и взял голубую фильтр весь формат нам предстоит наполнить этим цветом этот цвет неба этот цвет воздуха То есть воздушной среды. Поэтому уместно будет им наполнить этой воздушной средой, наполнить весь формат. и строительная кисть, благодаря толщине ворса, очень эффективно производит закрашивание. Количество краски здесь тоже важно. Будет у нас с вами но не в такую меру, как обычно я покажу, а чуть в другую. Низ у нас темен. Зелень э, можно добыть, допустим, голубой с желтой. Поэтому уместность голубого здесь вполне приличная. Мягкая растяжка из светлого голубого на заднем плане, да, само небо, из светлого голубого переходит в темный голубой и даже начинает синить сюда под верх формата. Старайтесь вот так не красить, потому что на, на край зашли и э, брызнули за пределы формата. А лучше вот останавливать руку у края. Сметанное состояние вещества краски. Чуть влажнее, как бы ну как бы кефирная сметанность. Беру теперь тряпку размером ну, вот, примерно две кисти руки. Делаю из нее фигушку, то есть такой тампон. За, запачкиваю краски, на палитру видели, для того чтобы это вещество, чтобы краска не поела все вещество с холста. И начинаю распределительно, вернее даже распределять вещество по поверхности холста в районе неба. Тряпка, вы видите, слоем небольшим, но очень кроющим. Такое уж у нее свойство укладывает это вещество. При этом краски немного, то есть с ней будет несложно работать. Под самую макушку формата мы введем сейчас синий. И у нас будет мягкая растяжка от синего, к голубому и дальше к розовому у линии горизонта. Вы видите, очень мягко распределяет. Есть такой апокриф, когда, кажется, у Рафаэля спросили, почему вы пейзажи не пишете. Он сказал, мне скучно писать то, что можно тряпкой сделать за 20 минут. Сейчас мы тоже попробуем. Возьму больше белил. И можно взять небесную голубую можно взять вот, цирулиум, цирулиум у меня. И некоторым разбеленным количеством под линию горизонта подпущу. Он смешается вместе с голубым и будет что-то такое вполне себе благородное и Здесь нас перерубает темное облако, поэтому можно растяжку здесь не выстраивать. Тряпка начала слегка кошлать. Поскольку нас не интересуют ее вот эти сбросы, то мы ее переразвернем на другую часть. Опять наполним ее веществом. Я даже подолью разбавителя, чтобы тряпка в себя взяла несколько вещества, чтобы не собирала это вещество с поверхности холста. Но хороша тряпка именно тем, что она умеет малое количество вещества распределить очень, очень мягко, почти акварельно. Теперь у нас Синий с розовым. Это облачность. Меру этого замеса выясним. Так, чтобы он был... Нет, все-таки голубой ФЦ. К розовому чтобы он был достаточно темен, чуть-чуть темнее, чем небо здесь. И вот тряпка раздает эти прозрачные облака. Тоже очень акварельно, мягко Ниже середины у нас вот эта нарисающая линия. Если у вас тряпка закошлатилась, то тоже поступите, как я поменяйте ее другой стороной еще не затертый Итак это у нас сиреневизна. То есть голубую ФЦ с розовым кроплаком. Кроплак розовый прочный я использовал. И делаем его чуть темнее, чем, чем небо здесь. И здесь тоже выскакивают из-за края формата теневые проявления этих облаков. Чуть-чуть намечу мощное темное облако. Его нос смотрит в сторону вправо от, от центра, от середины. там штришок уже создает вы видите с помощью тряпки достаточно мягкие укладки И здесь еще одно тенистое облако. Так, теперь эту тряпочку отлагаем, Возьмем тряпку размером с... с кисть руки. То есть небольшая вот она по размеру, примерно как кисть руки. Затру на палитре рабочую часть для того, чтобы применить розовые места в небе. Тоже фигушка, такой тампон. Беру белила. Уже без разжижения. И кадмий красный светлый. И, наверное, немного розового. Да, немного розового. Распробовал тональность и цвет. И начинаю перемалывать освещенные облака на цвет красноты. Вы видите, акварельный характер продолжается. То есть имитация акварели маслом, как видите, возможна. Вот у нас это сейчас пока не финишные укладки, а подготовительные. Но они будут очень мягкими, очень деликатными по своему исполнению. И уже по сухому мы будем их развивать. Видите, тряпка, он прекрасные перистые облака раздает. Просто своим штриховательным прикосновением. Краска очень быстро стала, потому что тряпка практически взяла в себя разбавитель который был необходим для скорости укладки ну и для распределительной задачи